в Афганистане Время не выветрит Наши следы Помните ждать Не клянись на Коране Знаю, не веришь ты В эту муру В Афганистане В Афганистане Белое солнце Встает по поутру в Афганистане, в Афганистане Белое солнце встает по утру.